Ну вот, значит, вместе со сложением идет вычитание, как обратная операция. Ну а раз умеем значит, по Минковскому складывать, то можно по Минковскому и вычитать. Почему бы и нет. Но что я хочу сказать, и это очень важно. Это вычитание не является обратной операцией к этому сложению. Что это значит? Это значит, что решением уравнения на подмножество вот такого вот уравнения найти такое подмножество p, что a, Минковская сумма с p равно b, не является разность по Минковскому, разность b минус a по Минковскому почти никогда. И я хочу, чтобы каждый из вас получил сам необходимые и достаточные условия, когда это так. Если будет много вопросов, комментариев, мы как-нибудь специально разберем эту задачу, разберем ее решение. Вот. То есть на самом деле неверно, что разность по Минковскому это обратная к сумме Минковского. Вообще к сумме Минковской обратной операции нет. Эта операция не превращает множество всех подмножеств целых чисел. Тоже в группу по сложению. Сложение Минковского нет. Не группа будет. Вот. Ну, собственно говоря, первое совершенно нетривиальное утверждение, которое мы сейчас сделаем. Пусть, значит, лемма 0, Назовем ее лемма 0, чтобы запомнить. Пусть P лежит в Z, p не равно пустому множеству. Кстати, а почему p не равно пустому множеству? Потому что докажите все, что пустое множество, операция Минковского с любым подмножеством, равно пустому множеству. В самом деле, откуда здесь могли бы быть элементы? Из суммирования какого-то элемента из пустого множества и какого-то элемента из а. Но ни одной такой суммы даже нельзя образовать, потому что в пустом множестве элементов нет. Мы не можем взять отсюда элементы, просуммировать с этим потому что мы не можем взять отсюда элемент, точка. А значит, здесь просто нет ни одного элемента, и по определению это означает, что справа стоит пустое множество. Поэтому, когда мы будем говорить про сумму Минковского, мы всегда и будем иметь в виду, всегда, да, по умолчанию, что мы суммируем только не пустые подмножества. И вот пусть у нас есть какое-то не пустое подмножество, и оказалось, что P разность Минковского с P лежит в P. Тогда p имеет совершенно конкретный вид. т д минус 3d, минус 2d, минус d, 0d, 2d, 3d и так далее. Это, смотрите, умножение здесь родилось само <с Parece Metallica> собой. Ну, как ему и надо, да, умножение. Что такое умножение? Это многократное сложение. Если сложить D с самим собой, получится 2D. Если сложить 2D с D, будет 3D. Ну, по определению просто, да, что такое 3D. Это D плюс D плюс D. Ну, соответственно, минус D, минус 2D и так далее. И получается такая, знаете, как, как бы копия, да, копия целых чисел, но она э, по интервалу увеличена в D раз. Такие разреженные целые числа. В них тоже можно складывать, вычитать по всем правилам обычных целых чисел. А, то есть можно образовать сумму, сумма двухкратных числа D, есть кратная D. Разность, ноль в них присутствует. Если число присутствует, то противоположное тоже является кратным D. То есть если число является кратным D, то и противоположное кратное D. Ну то есть вроде как это такая вот, ну просто экземпляр целых чисел, только более разреженный. Такие ситуации, когда внутри подмножества группы можно выполнять операцию групповую и обратную к ней без выхода за пределы подмножества, определяется словом подгруппа, то есть вот такая вот э, это пример подгруппы целых чисел, подгруппа целых чисел, э, которая имеет вид d умножить на как бы, d, d плюс d, d плюс d плюс d и так далее, то есть все кратные d, кратные d. Утверждается, что, грубо говоря, других подгрупп не бывает. На самом деле, вот в этом уравнении содержится, да, содержится э, одновременно то, что можно брать суммы и мы остаемся внутри p, и можно брать разности, и мы все равно остаемся внутри p. Сейчас я это раскрою. да Сейчас я раскрою, почему вот эта вот разность по минковскому она а, содержит более детальную информацию, чем если бы написал, что сумма по минковскому лежит в p. Было бы неверным утверждение, если бы я разность заменил на сумму. Например, натуральные числа плюс натуральные числа лежат внутри натуральных чисел. Но натуральные числа не являются. Множеством всех кратных какого-то элемента, включая отрицательные кратные, да, не является. А вот если я напишу, что разность, да, тогда уже натуральные числа не удовлетворяют вот этому вот уравнению на подмножество. Ну что, докажем? Прежде всего понятно, что вот то, что я написал, удовлетворяет такому включению. Так вот, доказательства. Ну, во-первых, а, во как предположили мы, что P — это не пустое множество, поэтому пусть какой-то S принадлежит P. Ну, какое-то целое число принадлежит P. Тогда 0 — это ведь S минус S. Тоже обязан принадлежать P. И минус S, как 0 минус S, тоже обязан принижать P. То есть смотрите, если есть хоть один элемент, а он есть по предположению, то 0 тоже должен быть там, потому что мы можем взять разность этого элемента самого собой. Но раз есть 0, то противоположный есть. Для любого элемента, который входит в P, есть противоположный. Просто написали 0 минус он. И опять требуется, чтобы было там. То есть тем самым P на самом деле это такое множество, которое является двусторонним. Оно расположено с двух сторон от прямой линии. Симметрично есть 0 в нем, и вместе с любым входит противоположный от него теперь я должен доказать что на самом деле а, все p это множество всех кратных какого-то одного но здесь два случая первый случай стоит в том что а, никого кроме нуля в p нет Мы уже доказать что 0 обязательно есть но вот предположим что есть только 0 тогда понятно что пожалуйста 0 минус 0 есть 0 то есть такое множество p который является состоит из одного числа 0 оно удовлетворяет этому уравнению, но, с другой стороны, оно и получается как 0 умножить на z, да, все кратные нуля. Это как раз только один ноль. Этот случай неинтересный, поэтому предположим, что p содержит не нулевой элемент, хотя бы один. Если так, то есть и положительный. Так, и вот если есть хоть один положительный, да, если есть отрицательный, то есть противоположный к нему, он будет положительный. Если так, то пусть d… Минимальный, положительный элемент P. Вот 0, вот D. Сразу понятно, что теперь 0 минус D, то есть минус D само. А, минус D минус D, то есть минус 2D. В ту сторону все, а также симметричные ему аналогичным образом, в силу этого свойства, уже принадлежат P. То есть вместе с любым таким D все кратные тоже принадлежат множеству P. Я утверждаю, что если D был минимальным положительным, то больше никаких здесь нет. Доказательства пусть есть. Пусть где-то затесался какой-то элементик. Тут даже я писать уже ничего не буду, я просто покажу. Пусть затесался какой-то элементик, который не является кратным числа d. Тогда он строго между соседними двумя кратными. Но тогда по условию разность между ним и d должна принадлежать множеству p, потому что он принадлежит множеству p, и d принадлежит множеству p. Значит, разность принадлежит. Но ну, тогда разность между следующим и d тоже принадлежит ношу p. И я вот такими шажками в конце концов, но ну, в данном случае уже дошел, в конце концов загоню вот этот вот затесавшийся элемент в строго внутрь интервала между 0 и d. И это будет означать, что вот этот вот, вот, этот вот товарищ, который лежит вот здесь, он тоже принадлежит ношу p, но он-то меньше d и больше 0. И, значит, это ошибка, потому что D выбран минимальным, этого не может быть. Значит, это противоречие к выбору D как минимального элемента B. Следовательно, никакого лишнего элемента нет. И, значит, собственно, все доказано. Сюда P равно DZ и все установлено. То есть любое множество, которое разностью Минковского самим собой лежит внутри себя, имеет обязательно вид DZ. Ну и любой но что вида dz, конечно, тоже удовлетворяет этому уравнению. То есть это фактически описание подгрупп, все подгруппы целых чисел. Все подгруппы z описаны. Они все имеют вид d умножить на z. То есть разреженных целых чисел. Ну вот это, собственно, ключевое утверждение. И заметьте, что при доказательстве этого ключевого утверждения я использовал прием, который называется алгоритм клида. Вот использовал я его ровно один раз. То есть дальше я уже смогу... А на основании вот этой лемы выводить все остальное. Ну и, собственно, получив кратные, мы получаем доступ к операции умножения. Операция умножения, Визуально это площадь прямоугольника, да, что такое умножить. Бывают там всякие письма мне пишут. Алексей, а почему дважды 2, 4? И начинается какая-то вот ерундень, это, значит, интеллектуальная э, какое-то я не буду слово плохое говорить. В общем, 2х2,4, потому что 2х2 – это площадь, прямо... площадь квадрата со стороны 2. Сколько в нем маленьких квадратиков? 1, 2, 3, 4. Все, мы посчитали. Здесь нечего больше обсуждать, просто нечего, поверьте мне. Если вам хочется обсуждать философские основания математики, не поняв ее самой, то вы лентяй, вы позволяете своему мозгу лениться просто. Делать это не надо, надо изучать математику, а не заниматься пространными, бессмысленными философствами о том, почему 2х2,4. Ну и вообще как бы произведение определяется просто как площадь соответствующего прямоугольника, то есть произведение двух чисел, скажем 3 и 6, это площадь просто по определению площадь такого прямоугольника. Вот. Ну и можно легко посчитать, что в нем ровно 18 клеточек, поэтому 3x6 равно 18. Ну вот свойство умножения мы сейчас будем изучать, свойство умножения и свойство противоположной к нему операции, которая называется деление.